Доброго здравия, друзья. На связи Правовед Сибирь, Мошкин Владимир. Сегодня я буду негромко так говорить, но запись должно хорошо слышно. У меня просто ну, гости приехали, там родственники приехали. И вот я просто в детской комнате детей положил там с супругой и нахожусь за детским столиком провести вебинар. Ну, это так, к вопросу, где я нахожусь сейчас, что свет такой и так далее. Сегодня тема нашего вебинара, ту тему, которую мы муссировали в августе прошлого года. Один вебинар проводили, и потом все замокло. Люди писали, присылали свои кредитные истории, но ситуация не разрешилась за то время, ввиду того, что большой наплыв во всех направлениях. И, как говорил Сталин, э, все дело в кадрах. И у нас не хватало кадровых, э, ну, в кадрах людей, именно, которые будут выполнять определенную функцию. Именно по этой причине э, все это дело тормозилось, спускалось на тормозах, кто-то уже там э, и перестал надеяться и по своему пути пошел. Ну, я имею в виду именно взятие кредита в банке. Но, как я всегда выражаюсь, всему свое время может быть оно и к лучшему, то, что у вас за эти полгода не получилось взять кредит и начать ликвидацию кредитов по правовому механизму «Правовед Сибирь». Почему это так? Потому что на сегодняшний день, да, мы понимаем, что банковская система такая там, что кредита не существует и так далее, и тому подобное, то есть все, кто сегодня в сообществе «Правовед Сибирь» так или иначе участвует, уже разбирается профессионально в этих вопросах и имеет полное понимание. Но э, врагов, там, э, конкурентов, их всегда можно использовать во благо. И сегодня пришло время это делать, э, ввиду того, что сегодня есть э, деятельности, э, энергетика, криптовалюты, э, где мы, взяв кредит, Можем получить большую капитализацию и там, за месяц, за два просто вернуть деньги в банк, не занимаясь юридическими тонкостями, не бодаясь с кем-то, с приставами, с судами. То есть ну, не тратя свою энергию жизнь на прожигание вот этого беспредела, там, противостояния. А просто вернул как бы, и двигаешься дальше, потому что эти деньги принесли гораздо больше пользы. И поэтому они получили такую конверсию. И как раз буквально с 21 марта у нас в команде появился человек, главный бухгалтер, зовут ее Иванова Александра Сергеевна, человек с большим опытом, который готов документооборотом заняться в этом нашем направлении. Ну и для того, чтобы... Отсеять вот этот большой наплыв, который будет после сегодняшнего вебинара, потому что в прошлый раз я просто не успевал отвечать на телефон от желающих взять кредит, да, получить справки. Чтобы этот вопрос отсеять да, и опять не раздирать человека на куски во все стороны, связь будет только по скайпу, скайп я вам покажу в процессе нашего разговора, чуть попозже, когда ну, к логическому завершению придем. Вы просто будете добавляться в скайп к человеку, договариваться о времени встречи, там, человек будет в ежедневнике отмечать время встречи, когда с вами можно поговорить в скайпе, вы будете к этому времени ну, то есть дожидаться своей очереди, созваниваться, объяснять ситуацию, и будет для каждого индивидуальная стратегия вырабатываться. Я просто сейчас образно о всем расскажу, покажу механику, как это делается. Она кардинально, эта механика отличается от той, которую мы демонстрировали в августе прошлого года на вебинаре. И процесс следующий. Начнем с того, что, допустим, человек, ну раз, разберем просто картинку, человек э, принимает решение взять э, кредит. Работает, например, по трудовой книжке, но официальная зарплата, она маленькая. Допустим, там показывают 10 тысяч рублей, на самом деле человек получает 35 тысяч рублей. Ну и, соответственно, банк по справке 2НДФЛ э, человеку да, ну, не может дать, по сути своей кредит, потому что прожиточный минимум 9 тысяч, восемь тысяч рублей, и банк это все считает в своих формулах, там считает машина. То есть просто вбивается как на ЕГЭ, вопросы-ответы, да, каждый проходил процедуру в банке, и есть первый фильтр, который в банке вы проходите, решение принимается там за несколько минут, это называется скоринг. То есть, когда а, по определенной формуле, по введенным входным данным параметрам, <coughs> компьютер, а, такой интеллект банковский принимает решение. То есть, он делает запросы в, в бюро кредитных историй на автомате, то есть, сервера все засинхронизированы. А, засинхронизировано все, что на автомате у вас касаемо судебных приставов, исполнительных производств на сайте, потому что по вашей дате рождения можно узнать, есть ли у вас долги, какие суммы, какие исполнительные производства, то есть это все делает робот, компьютер, искусственный интеллект банковский и процесс называется скорингом и вы получаете предварительное решение, что мы вам можем выдать кредит либо не можем и все и то есть вот когда вы прошли процесс, что да, мы вам можем выдать кредит уже начинается второй этап, где уже люди принимают решение на основании справки о доходах, на основании трудовой, на основании того, что есть ли у вас что-то под залог, есть ли у вас какое-либо имущество, и уже вам формируют предложение в виде суммы кредита, то есть его объема 100, 200, тысяч миллион, 2 миллиона и так далее. И вот этот все процессы, понимая, все вот это, ну, формируется картинка э -э, следующих действий – Переходим к практике, да? то есть я вам рассказал, как это в банке происходит, переходим к практике. Вот вы прошли эти все процессы, и все, прошли скоринг, все замечательно, вам дают кредит, но теперь нужно определиться, какую сумму вам может выдать банк. Если вы хотите, ну будем разбирать сумму 3 миллиона, там потом уже можете делить там на части и посчитать примерно, как это будет для вас. Например, чтобы в Сбербанке получить 3 миллиона рублей, платеж будет примерно 81 тысяча. То есть если 3 миллиона в Сбербанке вы захотели взять, нужно рассчитывать на то, что 81 тысяча на 5 лет будет у вас платеж. Соответственно, у вас должна быть по документам, неважно легальным, нелегальным, там, если в реальности этот доход или нету, то есть банки не проверяют ни пенсионные, ни налоговые отчисления, это конфиденциальная информация. И, ну, То есть они не, не, не могут это проверить, им никто не может предоставить. То, что вам где-то в рекламе говорят, что там что-то пробивается, это полный бред. Да, потому что я вам скажу на своем примере. Ага. Я, э, в это, ну, у меня мама, пенсионер, да, у нее получается она на пенсии уже более трех лет, получает, соответственно, возраст у нее пенсионный и получает э, пенсию всего лишь на Сберкарту 15 тысяч, ей Сбербанк одабривает 2,5 миллиона. То есть, как бы, ну, э, из-за того, что по ее карточкам проходят определенные обороты вот этих финансовых движений, связанных с правовед Сибирь, с другой моей деятельностью, то есть я пользуюсь ее карточками и э, обороты, Позволяют службе вот этому скорингу делать ей такие предложения. там Достаточно просто принести в банк, подтвердить справка о доходах. И неважно, работает человек или нет, человеку выдают кредит. Ну, то есть я это проверял, поэтому вам конкретную информацию сегодня даю. Соответственно... Вот вы прошли скоринг, у вас замечательная кредитная история. Кредитная история – это документ, который вы можете запросить в бюро кредитных историй, в интернете ее заказать, там стоит это от 300 и выше рублей. А в Сбербанк онлайн можно заказать свою кредитную историю, там, по-моему, рублей 900 это стоит. И получить полную распечатку своей истории с момента начала взаимодействия с банками. В кредитной истории вы увидите там… Пятибальную шкалу вашего рейтинга. То есть пятерка, это отлично. То есть у вас отличный скоринг рейтинг, то есть проверка на компьютере, вот эта первичная, она будет одобрять вам в любом банке. То есть вам будет скажут, что да, мы вам готовы дать. И остается вопрос решить со справками, с копией трудовой книжки, с копием трудового договора и предоставить это все в банк, чтобы они это все подгрузили в базу данных и вы получили кредит. Ну, соответственно, если у нас получается модель 3 миллиона в Сбербанке, 81 тысяча доход, ну, платеж, вернее, ежемесячный, то нужно приплюсовать к 81 тысяче, если вы живете в квартире, ЖКХ платежи, приплюсовать прожиточный минимум и приплюсовать э, расходы там, на бензин, например, э, расходы на продукты питания и на лекарства. Ну, там примерно там, тысяча, две, три тысячи рублей. Итого выходит, что примерно там сто, две, сто тысяч рублей у вас должен быть доход, чтобы банк вам одобрил э, кредит в 3 миллиона. То есть вот такой запас прочности. Желательно, э, то есть по поводу, вот еще момент, да, Нужно, как я называю, это «обкидаться пухом», об, э, «облепиться пухом». В каком смысле? То есть, когда вам задают в банке вопрос, есть ли у вас там имущество какое-то, вот когда вы берете кредит без обеспечения, да, вот по документам, по справкам, то вы называете максимальное на все в анкете данные заполняете. вас спрашивают, есть квартира? Да, есть. Есть дача? Да, есть. Есть земельный участок? Да, есть. Никто у вас не будет проверять никакие запросы, делать в регистрационную палату, никуда. Это все лишь анкета. Банк по анкетным данным вам выдает кредит. Единственное, с чем он сверяется, это с бюро кредитных историй и с судебными приставами на сайте, что вы добросовестный гражданин, который оплачивает все вовремя, у него нет долгов ни по ЖКХ, ни по штрафам, ни по налогам и так далее и тому подобное. То есть вот эти два критерия, бюро кредитных историй, чтобы была хорошая кредитная история, и на сайте судебных приставов, чтобы не было никаких долгов. Все все остальное невозможно пробить, либо если это возможно пробить, то это нелегально, в нарушении законодательства, причем требует очень большого промежутка времени и требует оплаты каких-либо взяток для того, чтобы получить эту конфиденциальную информацию, допустим, в Росреестре, в регистрационной палате, в налоговой и в пенсионном фонде. Поэтому никто этим не занимается. Банковский сектор – это конвейер, который просто вот как ЕГЭ сдать. Заполнили поля, галочки поставили, это есть, это есть, цифры вот такие – Компьютер принимает решение, все, дать кредит, и вы его получаете. Дальше к чему мы приходим? То есть вот такая картина да, всего взятия. Большинство людей не имеют работают, вернее, по найму имеют неофициальную зарплату. Опять же, давайте разберемся в разнице официальной и неофициальной зарплаты. Есть два вида справок, которые подаются в банк. Это справка по форме 2 НДФЛ. 2-НДФЛ-справка ⁇ это узаконенная налоговым законодательством справка, которую выдают в бухгалтерии. Она уже вшита в 1С-бухгалтерию, уже автоматически распечатывается. Бухгалтеру ничего там не надо делать, ничего считать. Он просто нажимает несколько кнопочек, ему распечатывается с 1С-бухгалтерии, с программы бухгалтерской. Ваша справочка 2-НДФЛ. И все экономят, урезают налоговые расходы. Все предприятия, ну я не встречал с белой зарплатой предприятия ни разу в жизни. И вам, допустим, выдают справку 10 тысяч рублей по 2 НДФЛ. Хотя по факту вы можете получать 30-50 тысяч рублей на свою карточку банковскую, либо наличными в кассе, не вопрос. Но справка 2 НДФЛ у вас будет заниженная, потому что только она идет в налоговый отчет. Ну, банки, на некоторых сайтах банков вы как раз и найдете информацию, что вы можете предоставить справку по форме банка, либо на 2НДФЛ. Но на некоторых банковских сайтах так и написано, что справка 2НДФЛ – это ваша официальная белая зарплата. Если вы получаете зарплату больше, либо в конверте, либо там просто на карту банка вам присылают больше, чем у вас 2НДФЛ, тогда мы рекомендуем вам, по форме банка взять по форме банка это просто одна страничка разлинейная в каждом банке она своя ее просто скачиваете справки по форме банка там допустим ВТБ или там справка по форме банка Сбербанка и ее заполняет бухгалтер то есть там все заполняется вручную ваши паспортные данные какой вы должность занимаетесь, с какого времени работаете какую зарплату получаете именно уже вот эту реальную зарплату, а не виртуальную под 2 НДФЛ. Вот эту реальную зарплату высчитывает бухгалтер в ручном режиме на калькуляторе там 13% по доходный налог и подводит итог справки, что по факту на руки ты получаешь там столько-то. И вот по вот этой справке по форме банка как раз мы ее помогаем предоставить вам конкретно, кто будет обращаться, и вы эту справку приходите, приносите в банк, и вам выдают в том объеме кредит, который справки. Допустим, ну если мы разбираем вопрос взятия 3 миллионов в Сбербанке, то у вас справки будет доход порядка там 110 тысяч рублей на человека. Но опять же, в зависимости от того, если у вас есть в паспорте дети, то на каждого ребенка отнимут прожиточный минимум. Это тоже нужно учитывать, что ваш вот этот банковский лимит отнимут на эту на эту цифру, что вы минимум прожиточный минимум тратите на детей. Соответственно, если у вас трое детей, прожиточный минимум в вашем городе 8 тысяч, то от с вашего дохода банк отминусует 24 тысячи на трое детей как ежеднев, ежемесячные траты, <coughs> что вы на них тратите. Но э, если вы детей не вписывали в паспорт, и в паспорте графы эти пустые, там не заполнены дети, это не обязательно, причем ну, заполн... у меня тоже вот трое детей, но у меня не заполнены в паспорте никакие графы по поводу детей. И в банках, то есть можно приходить, и они не видят, им не нужно даже сообщать, что у вас там есть иждивенцы. Лучше еще говорить, что вы в браке, неважно в гражданском либо в официальном, что у вас есть член семьи, работающий, там с родители, жена, супруга, и у нее там еще доход, ее супруг, доход будет совокупным вместе с вами. А лучше всего еще откидываться пухом, как я выражаюсь, это говорить о том, что есть у меня гараж в аренду, я его там сдаю под автосервис, получаю с аренды еще дополнительный доход, а у меня есть еще квартира либо дом в собственности, который я тоже сдаю в аренду, и это еще дополнительный доход. То есть для банка при принятии решения ему, ему важно, чтобы у вас было несколько источников дохода на случай того, что если... Допустим, ваше предприятие там, вас сократит или предприятие обанкротится, и у вас будет, что с вас получить, и у вас будет доход, что у вас можно через суд там забрать, да, какой-то доход там, с аренды зданий, там, сооружений. То есть вот это все, как можно больше вы должны для себя вот эту картинку, сказку придумать, представить, которую не нужно подтверждать, ее нужно просто назвать в банке. Дальше еще какие вещи существуют, такие очень важные для принятия решений. Банки лучше дают кредит, когда у вас есть две-три работы. То есть, например, разберем ситуацию, вот вы работаете официально, ну, например, в Газпроме, у вас там зарплатная карточка, нет, разберем на железной дороге, ВТБ-банк, потому что железную дорогу обслуживают, И, допустим, в ВТБ-банке вы получаете 30 тысяч рублей официальную зарплату на карточку «Вы зарплатный клиент». ВТБ-банк, соответственно, вам только на эту сумму и выдаст кредит, вы хотите взять больше. Вы обращаетесь к нам, к нашему бухгалтеру, объясняете ситуацию. Говорите, что вот я зарплатный клиент ВТБ банка, но вот у меня только справка 2 НДФЛ, 30 тысяч рублей, а я хочу взять там 3 миллиона рублей кредит. И мне не хватает 100 тысяч рублей дохода дополнительного. Соответственно, вам делается работа, оформляется по договору. Ну, так как вы по трудовой книжке работаете, то вы имеете полное право по трудовому законодательству иметь хоть 10 работ. Но уже, то есть, одну по трудовой, это называется официальная работа, и неофициальная работа, это по трудовому договору. Бессрочный трудовой договор называется. Именно бессрочный, то есть они есть разные, но я делаю акцент именно бессрочный, потому что ну, банки тогда дадут кредит, а если он у вас будет ограниченный, то вам не дадут, потому что в основном договоры ограничены, они не больше 11 месяцев. А банк кредит выдает на 5-3 на года, там. ну соответственно ваш договор будет уже недействительный и вы не будете этот доход получать. Поэтому у нас договор бессрочный и вы по договору будете, вам дается копия, то есть вам предоставляется копия вашего трудового договора, заверенная работодателем для банка. И справка по форме банка от этого работодателя, и вы со своей э, работы, которая вы по трудовой работаете, вы приносите справку 2НДФЛ и э, копию трудовой, заверенную работодателя. То есть у вас получается такой большой комплект документов. Повторюсь еще раз, то есть со основной работы э, вы в банк приносите справку 2НДФЛ, например, на 30 тысяч рублей на железной дороге работы, э, вы приносите э, копию трудового договора, что вы работаете, столько-то лет у вас стаж и так далее, с официальной работы. Это вот два документа. Справка 2 НДФЛ и копия трудовой. Бухгалтер наш предоставляет вам трудовой договор, заверенный работодателем, и справку по форме банка. И вот эти четыре документа, вы приносите в банк, подаете на кредит, получаете спокойно 3 миллиона рублей. Банк единственное, что делает, звонок в бухгалтерию, либо директору на городской номер. Опять же, у нас политика в России такая, что вы можете работать в любом городе. Да? То есть, если вы даже живете там в Иркутске, то кредитоваться вы можете хоть в Иркутске, хоть в Красноярске, хоть в Москве. То есть на любой территории вот этих ограничений нету, единственное есть ограничение, что ваше рабочее место должно быть в радиусе 100 километров от отделения банка, то есть если вы где-то в какой-то деревне, да, там подаете, а работа находится там больше ста километров от этой деревни, вернее отделения банка находится, то вам соответственно, ну, не вы не дадут там кредит, потому что компью, в компьютере так заложено у них но все у нас отделения, организации, фирмы, от которой вы получаете документы, они все находятся в, ц... в этих в столицах, то есть краев областей, поэтому с этим проблем вообще нету никаких. Номера городские, шестизначные, арендуются офисы, там ведется работа, сдаются отчетности, есть, ведется расчетный счет, про него проходит движение, поэтому то есть фирма абсолютно законная, легальная, Uh, и уже много лет действующая там, с 2013 года. Uh, просто я к чему, что если вы там захотите сами то же самое сделать да и завтра открыть ООО, то у вас все равно не получится по этой ООО делать справки и брать кредиты, и трудовые договора, заключать и трудовые книжки, потому что uh, как минимум 12 месяцев фирма должна отработать, а лучше всего 3 года и сдавать отчеты, и проводить движения. но ну, это определенные расходы. Представляете, сколько вы за год должны заплатить зарплату бухгалтеру за отчеты, по счетам денег прогнать, заведение счетов в банку отслюнявить денег. Ну, то есть, чтобы такую фирму организовать, ну, несколько сотен тысяч рублей, и целый год времени нужно потратить, чтобы такая фирма начала восприниматься банками, как легально. Ну, пожалуй, вот это вот все самое основное, касаемо темы, как взять кредит и будет ли там стопроцентный вариант. Ну, по крайней мере, вот то, что я делаю, у людей в 90% случаев все получается, если человек все качественно к этому подготовился и не затупил нигде. То есть где-то в банке все правильно назвал данные, информацию, предоставил документы, чтобы они были там определенный срок у каждого документа, у справки свой срок, у трудовой свой срок, э, то есть, чтобы они были не просрочены, чтобы стояли в, во всех нужных местах печати, чтобы были росписи, бухгалтера, руководителя, чтобы ну, все было по фэншую. <coughs> Поэтому... Э, Обращайтесь, все это можно будет сделать, бухгалтер наш вам поможет, но я говорю, в порядке расписания, в порядке очереди. Этот человек занимается только этой темой, поэтому все процессы будут происходить ну, достаточно оперативно и быстро. Единственное, что в одинаковые банки нужно будет какой-то промежуток времени, чтобы не было службы безопасности, Такого отношения, что как бы вот там сегодня с одной организации 10 человек в один день обратились за кредитом. То есть, чтобы вот таких моментов не было, они тоже будут во времени растянуты, растусованы. Так, что-то еще не договорил по поводу банков и взятия кредитов. Что-то вот в голове крутится, что-то недосказано. Ну, придет сейчас в процессе. Давайте я сделаю демонстрацию экрана и объясню, как все будет работать, предоставить доступ. Я вот написал такую заметочку себе, чтобы вам отразилось, чтобы вы могли поставить на паузу. Смотрите, как происходит процесс. Никакую там предоплату за решение вот этих документальных вопросов мы изначально ничего не берем, как это делают какие-то организации, таких вы можете найти кучу на улице, везде объявление в газетах «помогу взять кредит». Ну, не факт, что вам там дадут, и с вас сначала возьмут много денег, там порядка 20 тысяч рублей, без всяких там гарантий результата. А, у нас процедура следующая, то есть, чтобы человеку обеспечить свою жизнь, да, которая работает с документами, в данном случае бухгалтер, а, ему нужно то есть а, оплачивать вот это время, которое он тратит на... Подготовку документов и на отправку их вам заказным письмом отправляет вам чек э, и на почту э, электронную, и вы уже можете отследить, когда ваши документы к вам придут. Документы отправляются без даты. Э, дату вы уже сами там проставляете, в зависимости от того, сколько будет почта России ходить и когда вам будет удобно там в банк обратиться. Поэтому с этим проблем нету. То есть во времени вы там не ограничены когда пойти в банк. То есть э, вся, все операции происходят в криптовалюте на кошелек бухгалтера. Поэтому те, кто не завел еще кошелек Призм, обращайтесь к бухгалтеру, она вам поможет завести кошелек. Либо сами заводите кошелек и получаете монетку от нее. и э, потом пополняйте свой кошелек, либо можете обратиться к любому из участников правовед Сибири, ко мне в том числе, я помогу вам завести кошелек призм в криптовалюте призм. Дальше. Первая справка по форме банка стоит 10 призм, это примерно 600 рублей. То есть, ну, в принципе, ни о чем, по сути, да, но бухгалтер несколько часов тратит на подготовку, на подсчет, там за целый год нужно написать, заполнить в этой справке там все данные, цифры и так далее. Если, ну ладно, если потом, дальше чуть ниже, чтобы не пересекалась информация. Если вам нужен трудовой договор, он тоже стоит 10 призм, там 4 страницы трудового договора, он с вашими паспортными данными, с местом работы, с НИЛ, и то есть кучка определенных там, материалов, которые заполняются в трудовом договоре. И потом он заверяется, делается несколько копий и так далее и тому подобное. То есть тоже работа, занимающая несколько часов для одного трудового договора. Тоже 10 призм, 600 рублей. Если у вас вообще нет официальной работы, да, и у вас трудовая, то прислав сканы трудовой книжки, качественные сканы, вам будет подготовлена трудовая книжка ⁇ Основное место работы ⁇ По трудовой книжке банки лучше дают кредиты, нежели там по трудовому договору, потому что, ну, как-то вот сложилось исторически, что трудовая книжка там типа серьезная вещь. Лучше всего, когда у вас есть основная работа по трудовой книжке и дополнительный доход по трудовому договору, который не ограничен во времени. Трудовая книжка, потому что много работы по ее наполнению, стоит 20 призм, это 1200 рублей. Это делается по стопроцентной предоплате. То есть вы связываетесь с бухгалтером, предоставляете свою кредитную историю, если кредитная история у вас положительная, у вас нету там просрочек, э -э, штрафов, каких-то там диких пений и так далее. У вас там хороший рейтинг по кредитной истории, то бухгалтер вас берет в работу. Если у вас там проблемная кредитная история, то вам сначала нужно ее исправить, то есть загасить там просрочки, платежи, прождать какое-то небольшое время. Корректировкой кредитной истории мы тоже занимаемся и консультации отдельные на эту тему производим. Когда нам будут присылать да, кредитные истории, я в следующих видео буду в следующих вебинарах регулярных делать определенный анализ на тех кредитных историях, которые нам пришлют и показывать, как с ними работать, с этими кредитными историями, чтобы каждый из вас мог разобраться, как прочитать свою кредитную историю и дадут ли вам кредит или нет. То есть, так как бухгалтеру нужно арендовать офис, платить зарплату, иметь компьютерную технику, бумагу для всей этой работы и плюс себя обеспечивать и свою семью, вот именно за вот эти документы идет стопроцентная предоплата. То есть 600 рублей справка, 600 рублей трудовой договор, 1200 трудовая книжка. Дальше вы получаете документы с заказным письмом, если, ну, вообще все заказным письмом получают без личного взаимодействия с бухгалтером. Условия после того, как вы получили кредит. То есть, когда вы получили кредит по вот этим документам, с каждого полученного кредита вы переводите вознаграждение уже по факту бухгалтеру 200 призм. Это минимальный порог, то есть минимум. Никто вас не ограничивает отблагодарить человека за сделанную работу и большим количеством монет. То есть это на ваше усмотрение, но имейте в виду, вам дальше как бы и продолжает с этим человеком работать. Соответственно, если ваша лояльность будет выше, да, там, допустим, вы переведете 300-400 призм, а кто-то может быть и 500 призм, то э, у вас будут более теплые отношения с человеком и когда вы в следующий раз обратитесь то у вас ну так устроена природа вас человек примет без очереди и подготовит вам документы без очереди но ну, это к вопросу понимания отношений вот он кошелек и вот его публичный ключ это все будет размещено вернее реквизиты будут размещены под видео то есть вот это вот, реквизиты для перевода. И скайп-бухгалтера тоже будет под этим видео. Вся остальная информация не будет размещаться, она не нужна. Бухгалтер Иванова Александра Сергеевна по факту и по документам. Ее скайп вы тоже можете под видео потом скопировать. Когда видео выгрузится на YouTube, обработается, Алексей добавит эту информацию, я ему скину в личку. Вы просто вот это вот копируете, у себя в скайпе в поиске вставляете, находите человека и добавляетесь к ней в личку и начинаете вести диалог. Если у вас вы когда пришлете ей кредитную историю, она будет положительная, по которой банки одобряют кредиты, она вас добавит в рабочий чат и там уже будет происходить вся основная работа по этому вопросу. Дальше еще что хочу сказать. Сейчас я переключу. Еще такие вот, как раз, мысли, которые хотел выразить. Как нужно работать с банками вообще априори? Опять же, мой личный опыт. У вас может замечательная быть кредитная история, да. Uh, либо ее не может быть вообще. То есть, если вы никогда не брали кредит, вот есть два показателя, вернее, три показателя. Есть, когда у вас кредитной истории нет вообще, вы никогда не брали, есть хорошая кредитная история, есть плохая кредитная история с просрочками, с не, неуплатами. Uh, так вот, когда у вас uh, кредитной истории нет, uh, мы, вам все равно, вы, мы вам ничем помочь не сможем, единственное, что мы можем... Uh, Именно предоставить вам справку да, по форме банка и трудовой договор, либо трудовую, но имейте в виду, что банк вам наличный кредит не выдаст. То есть вы закажете вот эти документы, устроитесь к нам на работу, так сказать. И вам нужно будет пойти в банк, в магазин, вернее, в любой потребительской технике: там, телефон, ноутбук, там, ну, что-то там недорогое стиральную машинку приобрести лучше всего с первоначальным каким-то взносом, ну то, что вам нужно в хозяйстве. За 2-3, лучше 3 месяца, то есть квартал, поплатить этот кредит, желательно досрочно, ежемесячно закидывать, не в последний день, а досрочно закидывать деньги на оплату кредита, и там через три месяца, допустим, погасить за стиральную машинку кредит. У вас формируется кредитная история. Если вы ее погасили в марте, то 1 апреля эта кредитная история ваша, провалится информация в бюро кредитных историй, и у вас начнет расти скоринг рейтинг. В банках вас банки начнут видеть, то есть идентифицировать вас начнут через бюро кредитных историй, что вы законопослушный плательщик. Законопослушный, я имею в виду в законодательстве Российской Федерации. Вам, возможно, будут давать уже небольшие кредитные карты, там 30, 50, а может быть и 100 тысяч рублей. Редко где вам однозначно дадут наличку, и то тоже там не более там, 300 тысяч рублей, как практика показала зависит еще от вашей удачи, но большие суммы вы однозначно не возьмете. То есть вам нужно будет взять какой-то вот из кредитов уже после потребительского, опять же его выплатить за небольшой промежуток времени. Благо сегодня вот эти все платежи, платить без просрочек, помогает сегодняшней технологии, это акции мегаватт-контрактов, которые за полгода увеличиваются в свою капитализацию в 620 раз, ну, к примеру, допустим, если вы сегодня купите акции мегаватт-контрактов по 10 рублей, то 1 апреля их рыночная цена уже будет 50 рублей, и вы получите 500% прибыли с акций мегаватт-контракта, ну, связанная с генераторами бесконечного электричества. Если вы криптовалюту призм купите, то вы сможете, если вы будете участвовать в нашем сообществе и Сибирь, и будете у нас делать кошелек и приобретать криптовалюту призм то мы сможем сделать так ну то есть сможем вам построить структуру под вашим кошельком и у вас будет примерно там 10-12 процентов в месяц прирост на купленные вами монеты в вашем кошельке то есть ваши монеты в кошельке будут расти со скоростью 10-12 процентов в месяц Этих денег достаточно для того, чтобы оплачивать ежемесячные платежи и через несколько месяцев полностью закрыть кредит. То есть схема абсолютно безопасная ввиду сегодняшних цифровых технологий и технологий блокчейн как таковой. Поэтому вот это сегодня, вот этот вебинар, да, который мы проводим, ну вот просто реально, как я вначале говорил, пришло время потому что появились технологии, позволяющие вам без ущерба для себя, для своей семьи начать прокачивать банки, начать прокачивать свои кредитные истории и получать с банков во времени, ну, то есть заняться этим делом, допустим, взять эту эстафету на год и за год прокачать банки несколькими кредитами, погасив их досрочно, получив в себе большой, большое уважение, авторитет в банковском секторе, и потом уже каждый банк будет вам давать деньги. Это вот к вопросу от тех, у кого нет кредитной истории. У кого плохая кредитная история, это понятно, то есть вы можете ее полностью исправить, погасив ее, и потом так же, как, как будто у вас ее не было, начать ее заново нарабатывать, то есть нарабатывать заново свой авторитет. Это тоже возможно. Об этом тоже я буду делать видеоролики на конкретных примерах людей, которые будут к нам обращаться. Буду рассказывать, как э, э, в личных консультациях, причем вживую, так по скайпу, давать консультации, как человеку исправить свою кредитную историю. Э, если у вас кредитная история замечательная, вы выплатили кредиты, то здорово, вам прямой дорогой к нам, э, для того, чтобы мы вам э, дали большие доходы по документам. Ну и, и еще дальше, что хочется сказать перед тем, как вы придете в банк. Если даже у вас замечательная кредитная история, то не все банки вам дадут кредит, потому что не все банки работают с одними и теми же бюро кредитных историй. Бюро кредитных историй несколько, и каждый банк работает со своим бюро кредитных историй. И, допустим, вы обратитесь в один из банков, и там он сделает запрос в свое бюро, ваших данных в бюро не окажется, и вы для банка будете как пустой человек, то есть как будто первый раз пришли брать кредит вообще в банках, даже если у вас в другом банке замечательная кредитная история. Такие случаи тоже не исключение, поэтому я что рекомендую вам изначально делать? Вам нужно в первую очередь брать кредит в том банке, в котором у вас уже сложилась кредитная история. Вы брали потребительский кредит, либо кредит наличными, погасили его, и нужно в первую очередь готовить документы и обращаться именно в этот банк. Во-первых, вы однозначно в категории уже льготников этого банка, вы в определенном графике доверия, там в определенных списках доверия, как оплативший. И, как правило, с вашего банка всего будет один звонок, спросят там в течение одной минуты несколько вопросов, действительно ли вы работаете по этому месту, вашу зарплату в бухгалтерии, спросят, какую вы реальную получаете, как по справкам. И все, и вам будет положительное одобрение. И ну, реально у нас люди получали, тех, которых я индивидуально брал в работу, когда было время, и 3, и 5, и 8 миллионов рублей, ну как бы нет проблем, банки одобривают по вот этой схеме. Если, ну, допустим, у вас там только одна кредитная история со Сбербанком, ну, вот вы можете обратиться в Сбербанк, там у каждого банка есть свои лимиты, они указаны на сайте, в Сбербанке потребительский кредит 3 миллиона рублей максимальный. В каких-то банках 2 миллиона рублей, в каких-то 5, ну, то есть смотрите на сайтах банков. Дальше, что я еще рекомендую, если вы, допустим, решили обратиться, ну, допустим, в Газпромбанк, и у вас там не было никогда ни счетов, ни карточек, вы никогда не открывали, ну, не брали там кредит, и решили вот сходить туда и взять большой кредит. Я сразу предупрежу вас, вам большой кредит в банке, в котором у вас нет взаимоотношений, не дадут, даже если вы в других банках там брали ипотеки и выплатили их, но вам не дадут много на большой кредит наличными в банке, в котором нет у вас отношений. Поэтому если вы планируете допустим в газпромбанке еще в ком-то в росбанке как пример, взять кредит, то я за месяц до этого действия да, рекомендую вам открыть карточку, желательно максимальную там, платиновую, золотую, дебетовую карточку и начать пользоваться карточкой этого банка. То есть пополнять ее и в магазинах совершать покупки продукты, там, одежду, оплачивать какие-то услуги, начать пользоваться мобильным банком этого банка. То есть заблаговременно до взятия кредита взять, стать клиентом банка и проводить там все операции безналичные по этому банку. Еще лучше, когда вы откроете счет вклада до востребования и положите какую-нибудь сумму несколько сотен тысяч рублей. Ну, как вот у меня, допустим, сделал мой брат, который не работает официально э, на работе, да, но он работал официально на железной дороге и до сих пор числится в ВТБ банке как работающий. Ну, потому что у него зарплатная карта, никто сведений на работу не запрашивает. Ему одобрили предложение, сам банк прислал в январе месяце получить, там, по-моему, 700 тысяч рублей. Он пришел без всяких справок, просто по паспорту, так как он являлся, является клиентом зарплатным уже больше 15 лет на железной дороге. Он получил 700 тысяч рублей просто по паспорту, хотя он с прошлого года уже официально уволен и нигде не работает. Соответственно, он что делает? Он хочет взаимодействие со Сбербанком наладить и кредитнуться там на 3 миллиона. Он, ну, он до этого обращался, даже когда работал с Сбербанк, ему не, ну, отказывал в кредите. Он что делает? Он начинает активно пользоваться карточкой Сбербанка, заказывает себе платиновую черную карточку, которая там 5 тысяч в год обслуживания со всякими вип-привилегиями, то есть это самая крутая карта в Сбербанке, 5 тысяч, ну, 4 900 годовое обслуживание. И открывает еще вклад до востребования и вложит на него 500 тысяч рублей. Положив вклад до востребования, проходит, неважно, то есть, вот, допустим, в марте положили, 1 числа в банках происходит отчетность. Ну, в конце месяца, в начале месяца происходит отчетность. И информация проводится в базу данных, и, допустим, он в марте э, сделал вклад, а в апреле вся информация в базу данных провалилась о нем, что у него есть вклад, что у него проходят транзакции по карте, что он пользуется активно карточкой, каждый день, там, через день покупает продукты питания и так далее, и тому подобное. Оплачивает там ЖКХ, оплачивает сотовую связь, там покупает бензин, направляет машину, масла для автомобиля. То есть делает все по безналу, по банковской карте, дебетовой. И у него есть еще вклад в 500 тысяч. И что вы думаете? То есть Сбербанк ему на следующий месяц присылает смс ко предложение, что «Евгений, для вас одобрена по уникальной ставке, там как нашего клиента, кредитная карта с лимитом 600 тысяч рублей». То есть вот так вот работают банки, то есть вот так вот их можно закидывать удочки. Соответственно, он эту кредитную карту использует в беспроцентный период 50 дней, чтобы не платить проценты. Сейчас он несколько месяцев ее поиспользует, банк увидит, что человек пользуется активной карточкой, оплачивает, не имеет просрочек, что он замечательный. Через 2-3 месяца Евгений приходит в банк и получает кредит наличными по документам в размере 3 миллиона рублей. Это мы тоже уже делали, это я всего лишь при... рассказал вам один из примеров, как это работает, ну, но такие действия мы уже совершали. И по этому принципу у нас несколько человек из моего окружения также же само берут кредиты, прокачивают банки, то есть получив, допустим, 3 миллиона рублей, и прокачивать дальше, если вы банки хотите, в других банках брать капиталы и инвестировать их правильно, чтобы деньги не прогорали. Это акции мегаватт, контракты на бесплатное электричество по генераторам. Либо криптовалюта призм, ну то есть это то, во что я сам инвестирую деньги, у меня там инвестиции больше нескольких миллионов, кто там со мной в личку общается, я показывал свои кошельки, все это наглядно и есть у меня на видео на канале видео, в которых я показываю свои кошельки, могу и сегодня продемонстрировать, чуть сейчас попозже договорю и покажу вам свои инвестиции чтобы вам реально показать те проекты, которым я доверяю свои деньги, чтобы вы также могли в них вкладываться, да, там и получать хорошие результаты э, и быть успешным человеком, там, решать свои хозяйские вопросы. Ну так вот, опять же, к банкам. То есть вы, допустим, в одном банке, в котором у вас есть отношения уже сложенные, берете 3 миллиона кредит, и не нужно его там засовывать во все места, да, там, в какие-то кучу проектов, вы берете просто, например, на полмиллиона покупаете криптовалюту призм. Мы помогаем вам совместно командой выстроить структуру, чтобы вы получали примерно 10%. Это у вас будет 50 тысяч рублей в месяц, вам будет приносить только криптокошелек. А у вас платеж 80 тысяч, то есть 30 тысяч вы зарплаты добавляете, либо вы можете подрасчитать правильно, сделать так, что вложить там, допустим, 800 тысяч рублей в криптовалюту призм и получить, получать ежемесячно 80 тысяч и платить ежемесячный платеж, не напрягаясь. То есть комфортно, удобно. Остальные денежные средства, там оставшиеся 2 миллиона рублей, вы берете по полмиллиона, открываете в других банках, ну не в каких-то шушлайских, там, которые потребительскими кредитами занимаются. Но, допустим, Газпромбанк, Росбанк, там, то есть те банки, в которых много отделений, которые дают миллионные кредиты. То есть в этих банках Альфа-банк, например, вот, Росбанк, ВТБ-банк, еще там список надо смотреть, я сейчас на память уже, сейчас у нас уже ночь, как бы уставшая голова от, от, от рабочего дня. То есть вы просто берете, делаете там вклады до востребования, то есть открываете дебетовые виповские карточки, начинаете их пользоваться, кладете туда деньги и за продукты, за товары рассчитываетесь. И открываете вклады до востребования по полмиллиона, по 300 тысяч рублей. И какое-то время, месяц-два ждете, пока от банка начнут приходить предложения с, э, с кредитованием. Так же, вот, как у меня с братом, да, приходят там, на следующий месяц, что мы вам одобрили кредитную карту. Конечно, они одобрят 600 тысяч кредитную карту, если у него полмиллиона лежит на карточке, э, ой, вернее, не на карточке, она на вкладе до востребования. Именно до востребования вклады, э, чтобы их можно было в любой момент э, забрать. Большие суммы ложить нету смысла, там ложить миллион, два, три, э, в надежде взять там потом большой кредит. Но на самом деле большие суммы потом вам банк даже не дает с вашего вклада снять, э, требуя подтверждения происхождения этих денег, что вы там не наркотиками торгуете, ни оружием, то есть ну такие проблемы тоже могут быть, это с большими суммами. Поэтому до 500 тысяч рублей э, спокойненько ложите и спокойненько ими пользуйтесь. Снимаете, когда вам надо, и пополняете, когда ну, то есть у вас есть свободные средства. Тем самым вы с теми банками, в которых у вас нет кредитной истории, вы сформируете с ними отношения и вот эту свою как бы, деятельность финансовую. И через месяц-два либо от них приходит предложение, либо вы продаете заявочку на какой-то небольшой кредит в размере там, того вклада, который у вас лежит. И банк что? У него у банка э, баланс, как и любого предприятия, дебет с кредитом, да? э, на, ко на котором э, он видит, то есть, э, допустим, у вас лежит полмиллиона на счете, и вы попросили там, 300 тысяч кредит. Он видит, что он в любом случае в плюсе на 200 тысяч, и он вам без проблем одобрит 300 тысяч кредит, но вам это нужно именно для того, чтобы у вас сформировалась кредитная история, в бюро кредитных историй с, именно с этим банком, для того, чтобы потом взять несколько миллионов. Вы берете эти 300 тысяч, снимаете 500 тысяч вклад, который у вас был, у вас на руках 800 тысяч рублей. Соответственно, вы опять там какую-то часть инвестируете, какую-то часть переносите, повторяете процедуру с другим банком, и так далее до бесконечности, то есть вы со всеми банками потихоньку вступаете во взаимоотношения. То есть вы с наемной работы переходите на работу такого менеджера, который просто ездит в банки, открывает счета, пользуется карточками, тратит деньги, берет кредиты, инвестирует их грамотно. То есть становитесь совсем другим человеком по своей жизни, который просто наращивает свои капиталы. Не тратит, как привыкли люди, взяли там кредит на несколько миллионов, на пять лет, потратили его, купили там машину, купили там кожаную мебель домой, там все из красного дерева, с пластику окна вставили, и потом 5 лет херачат на работу, ходят там, чтобы заплатить этот кредит, и не доедают, экономят на продуктах питания. Нет. То есть как раз именно нужно правильно распоряжаться и наращивать именно капитал. На этом по банкам как все, да, я вам покажу, как я за три года труда, занимаясь походами в суды, готовя иски в «Правовед Сибирь», помогая людям, я нарастил свои финансовые капиталы, используя криптовалюту и интересные, выгодные проекты с высокой капитализацией, которые я вам показывал. То есть к таким проектам я могу сегодня сказать относится SkyWay, в который я инвестирую и получаю там вознаграждение. Я с Тайгой занимаюсь, употребляю продукт уже второй год, там получаю капитализацию. Потом у меня в TaxFone все происходит замечательно, именно народный кооператив TaxFone, в который я там инвестировал. То есть во всех проектах, которые я вам называю, я в плюсе. Ну, то есть в плюсе финансовом, в плюсе по здоровью, в плюсе в настроении своем, в плюсе в образе жизни и к тому, ну, в идеологии самих этих компаний. То есть если я не участвую в тех инвестиционных инструментах, которые не имеют идеологии, и э, в криптовалюте в призм участвую, но сегодня, вернее, вчера ночью началась досатака. атака я поэтому пока не могу вам свой кошелек показать, но вы на моем канале можете, канал «Правовед Владимир Мошкин», вы можете посмотреть, я там показываю в инструкциях капитализацию своего кошелька. У меня на сегодняшний день в криптовалюте «Призм» 35 тысяч монет э, умножьте на 60 рублей, э, вы получите количество монет, которые у меня проинвестировано в призм. Хотя там 3-4 месяца назад я начинал с 1000 монет. Э, сейчас, ну, есть видео у меня в интернете. Калькулятор сейчас, вот смотрите, 35 тысяч монет э, умножить на 60 рублей. То есть порядка 2 миллионов рублей у меня в криптовалюте, они мне приносят 17,4%, умножаем на 0,17,4. То есть криптовалюта мне ежемесячно приносит 365 400 рублей с 2 миллионов инвестиций. Это, то есть, мой пример. Я не все, Я просто сразу всех остерегаю, что у вас могут быть меньше результаты. У кого-то, ну, вообще без результатов не будет, но могут быть меньше. Просто, чтобы вы рассчитывали свои силы. Просто потому, что я очень активно занимаюсь своей личностью в социальных сетях, прокачкой канала YouTube, записыванием всяких видеороликов. Обучающих там работы с людьми, с командой. Поэтому у меня такие результаты. Они, у вас будут другие результаты. У кого-то больше, у кого-то меньше, в зависимости от того, какие усилия вы будете прилагать. Поэтому э, я вот показываю те цифры, которые у меня есть. Дальше. Э, 1 марта запустился проект по генераторам, которым я полностью активно участвую участвую в аренде помещения, участвую в организации производства этих генераторов. То есть все делаю своими руками, там, участвую в этом процессе. Поэтому я тоже э, как бы являюсь, э, так сказать, не то, что э, гарантирую вам, что 100% вы тут э, будете в плюсе. да, Просто я говорю, что я... Э, Участвую в этом проекте своими руками, ногами, головой, своими деньгами, в каком объеме я сейчас вам тоже покажу свой личный кабинет э, в акциях, э, ввиду того, что насколько я ему доверяю. То есть сумма денег, которой я участвую в том или ином проекте, я этим той суммой показываю, насколько я доверяю этому проекту, э, этой технологии этой компании и так далее и тому подобное, то есть криптомонетам призм, я инвестирую только в призм, я много лет с 2009 года изучал много криптовалют, но никогда в них не инвестировал, потому что, ну вот, ну, не, не доверял я им, то что они там скотчат, прыгают, я доверяю, вот вышла криптомонета призм год назад, я с ней разбирался больше полгода, тоже какие-то недоверия были, и потом вот начал с 1000 долларов в декабре прошлого года инвестировать. На сегодняшний день моя инвестиция – 2 миллиона рублей в эту криптовалюту. Понятно, что там не все 100% мои деньги, а деньги, которые заработаны с построения структуры, с, постро... с парамайнинга, с процентов там, и так далее, и тому подобное. Я вам показываю сейчас свой кабинет Мегаватт-контракт, то есть вот сайт Search Energy – это продажа, до 1 сентября будет происходить продажа акций на электричество. Электричество у нас в стране стоит 3 рубля 10 копеек. Так, сейчас я вам покажу даже этот сайт. Другие страны, вот нажмите сюда. То есть это официальная государственная информация на уровне всех стран. То есть... Все страны и цена электричества за киловатт. Вот видим, за киловатт. Украина, Россия на третьем месте, 3 рубля 10 копеек киловатт. Мы продаем мегаватты, акции мегаватт. то есть умножаем на 3. В Германии, я вам покажу, ну, 19 тысяч рублей мегаватт стоит. То есть 19 рублей за киловатт. Вы представляете, сколько они там платят за электричество? Во сколько раз больше, чем платим мы? Это вот официальные источники. Из-за того, что наши генераторы а, разового запуска а, позволяют нам получать безоплатную, практически только стоимость генератора энергию, электричество, а, мы можем эту цену ронять уже сегодня, то есть делать ее любой дешевле, чем на государственном уровне. А, и сегодня любой из вас желающий может приобрести. А, на блокчейне, на смарт-контракт, на этот мегаватт-контракт. Сегодня цена 10 рублей за 1 мегаватт. 1 сентября будет торговаться на государственном уровне 3100 рублей. То есть сами посчитайте капитализацию. Вот я взял еще в период до 15 марта мегаватт-контрактов по 5 рублей. И вот у меня... Я показываю вам в личном кабинете 1 миллион 161 тысяча 335 мегаватт контрактов. Умножаю я на 5, рублей, ой, умножаю на 5 рублей. То есть я купил их за 5 с лишним миллионов. Да? На сегодняшний день цена мегаватт контракта выросла до 10 рублей с 16 по 31 марта. Ну, в два раза получается, умножаю на два, моя капитализация составила 11 миллионов. То есть я в два раза увеличил за месяц свои вложения. Сейчас я разделю на пять, Ой, ну, заново введу, чтобы вам показать, что будет в дальнейшем. 1 миллион сто шестьдесят 161 тысяча мегаватт контрактов. И, допустим, я не буду их сегодня продавать, и начну их продавать, допустим, в июне месяце. В конце июня по 280 рублей они уже будут стоить. И я умножаю на 280 рублей мегаватт, за 1 мегаватт контракт. И получаю 325 миллионов 173 800 рублей капитализацию. То есть вот такие э, действия вы можете сами сегодня уже начать совершать и участвуйте в этом всем я показал свой собственный пример хотите берите пример с меня хотите берите с других людей пример там встречайтесь изучайте, вопросы эти все в интернете все в открытом доступе еще что хотелось бы мне вам сегодня показать а, ну вот на сайте Search Energy, на официальном сайте, есть раздел «Контакты». Из-за того, что мы, «Правовед Сибирь», как самая активная, высокоорганизованная структура людей, которая уже представителей содержит во всех, ну не во всех странах, но в большинстве стран, но во всех регионах России, мы быстро... Вот эту технологию начали масштабировать, реализовывать по генераторам. И нас добавили на официальный сайт. По центральному округу, северо-западному, южному округу, северо-кавказский округ, приволжский округ, уральский, сибирский округ, дальневосточный округ. То есть зайдя на сайт в раздел «Контакты», вот здесь о компании, за, за покупкой мегаватт-контрактов вы можете обратиться к любому из этих людей и приобрести себе мегаватт-контракты по э, стоимости, э, которая на сегодняшний день вот официальная в разделе ICO. Вот здесь указано. То есть с 1 апреля капитализация в пять раз по сравнению с сегодняшним днем увеличится, будет по 50 рублей. Сегодня еще по 10 можно купить. Завтра, ой, 1 апреля уже будет по 50 рублей цена мегаватт контракта. Но еще хочется показать, что на Соломоновых островах 95 рублей киловатт электричества стоит. То есть с этими мегаватт контрактами вы в ближайшем будущем можете оплачивать рассчитываться за электричество в любой стране. То есть в любой стране. И то есть, если вы сегодня купили мегаватт-контракт и живете на территории России, то есть 3100 рублей мегаватт-контракт стоит. Вы поехали в Германию, вы там в несколько раз богаче. Потому что там богаче электричество. Если вы полетели на Соломоновые острова, то ты, вы там вообще долларовый миллиардер. Потому что Ваш мегаватт-контракт один стоит 95 тысяч рублей. А сегодня вы его купили по 10 рублей. То есть капитализацию сами посчитайте, как это работает. На что еще хочу обратить внимание. Тенденция такая большая, что приходится выключать телефон, потому что очень много людей круглосуточно всем подряд, там, всем вот этим ребятам по контактам звонят, покупают круглосуточно мегаватт-контракты, понимая именно ценность этих мегаватт-контрактов и то, что все завязано на электричестве, энергетике. Ну и обращаю ваше внимание, что мегаватт-контрактов выпущено ограниченное количество, 380 миллионов штук. Они распределены на март, получается 40 миллионов акций, на апрель 40 миллионов акций, на май 50 миллионов акций и так далее. То есть вот на весь период. Но на сегодняшний день тенденция такова, что до конца марта акции уже могут закончиться со дня на день. То есть если, грубо говоря, 30 марта обратитесь приобрести, вам скажут, все, ждите до апреля, потому что мартовские контракты уже сегодня проданы. В апреле объем такой же, но уже по сегодняшней ситуации я могу сказать, что Возможно, что даже до середины апреля уже все мегаватт-контракты, которые выделены на апрель, будут проданы, потому что люди покупают сразу миллионами, то есть миллионами рублей, по несколько миллионов рублей оплачивают и покупают мегаватт-контракты. Кто-то да по 1000 рублей, кто-то по 5000, но и миллионами люди покупают. Люди уже за мегаватт-контракты продают свои автомобили, квартиры, потому что понимают эту капитализацию, эту надежность, потому что все, что связано с фирмой Search Energy, все сделано на блокчейне, то есть какой-либо обман, он не предусмотрен здесь, потому что это открытая информация. Я вам скажу сразу, что, допустим, Берем, да, и копируем мой адрес моего кошелька. Есть сайт Эфириум, потому что смарт-контракт сделан на криптовалюте Эфириум. Вы вводите, и вы получаете, откры... То есть все кошельки открытого типа, и вы видите, какие транзакции проходили, на какие счета, в каком объеме. Какие трансферы проходили в количестве, то есть в каком количестве вот у меня э, покупают мегаватт-контракты. Можете сами перемножать на цифры. То есть и тут их э, куча, куча, куча. Тут показать там все. И там большой-большой список, и несколько страниц. То есть э, вот люди по 99 тысяч, там, э, покупки есть, и 400 тысяч контрактов. То есть, ну. 400 тысяч контрактов, это умножить на 10, это 4 миллиона рублей, по своей сути получается, цена на сегодняшний день умноженная на 10. Вот так вот, друзья, такое количество акций продается, поэтому принимайте решение уже сегодня. Покупать или не покупать, обращаться к кому купить к официально только к официальным источникам. Вот, который записывайте, читайте, ставьте видео на паузу. Так, теперь перехожу я на Google встречу. Мы как раз уложились в час времени. Так, нажимаю. Все, меня показывает. Всю информацию я вам дал, связывайтесь с бухгалтером, получайте документы. Но тут нужно именно размеренная работа. То есть, как вы могли понять из видео, что из информации, что работа с банками – это как хирургическая операция. Здесь не надо спешки, здесь не надо делать все что-то там быстро в попыхах. Нужно размеренно, постепенно делать определенные действия. Раскачивать, раскачивать вот этот маховик. И, и смея сегодняшние вот эти технологии, которые я вам показал, криптовалюту и генераторы там, энергии, вы можете с банки использовать во благо. То есть не во вред там воевать с ними и не платить кредиты, а вы можете во благо их использовать, помогать и технологии развивать, и капитализацию для себя получать, и возвращать эти деньги. Банковская система она сама по себе и живет, потому что э, криптовалюты рано или поздно э, все будет на блокчейне, э, контракты будут на блокчейне, нотариусы будут на блокчейне, договора все будут на блокчейне, банковский сектор сам по, в своем принципе, он, ну, по своему принципу ставит ненужным. Не и электричество будет стремиться э, к бесплатному, э, соответственно уже... Вся система мировоззрения и жизни на Земле изменится в ближайшие несколько лет. Но ну, Скорость уже сегодня заложена такая дикая, что а, завтра, возможно, мы проснемся, и уже будут какие-то еще презентованы новые технологии еще более бешеной капитализация, нежели та, которую я сегодня вам показал. Куда я инвестирую и какие объемы денег я инвестирую? Я инвестирую только в то, что я, чему я доверяю и в чем я сам лично своими руками, ногами и головой участвую. То есть я не жду, что какой-то дядя, какой-то там долларовый миллиардер или какое-то государство изменит этот мир в лучшую сторону, повысит пенсии, сделает бесплатный проезд, уменьшит цены на продукты питания. Я и вся команда ⁇ Правовед Сибирь ⁇ всех ребят и девчонок они делают свой, этот мир, лепят сами. Мы сами создаем правила игры своими действиями, своими проектами, своими мыслями, и делаем это каждый день, круглосуточно, каждый миг. Поэтому я на вот этой замечательной ноте а, нашего конца, в, кон, а, в конце вебинара приглашаю всех участвовать в сообществе «Правовед Сибирь», а, и еще будет много, каждый день, каждую неделю много новостей, поэтому обязательно подпишитесь на канал, на котором вы будете смотреть это видео, перезаливайте это видео на свои каналы, у нас свободный доступ к перезаливанию видео, размещайте свои контакты под видео, создавайте информационное пространство в интернете, позитивное, положительное, которое мы сегодня зародили, Переходите в Telegram, устанавливайте себе Telegram, покупайте смартфон, если у вас его еще нет, устанавливайте Telegram, под видео будут наши ссылки на Telegram чаты, потому что в скайпе 600 человек мы можем участвовать в чате, в телеграме 100 тысяч человек могут участвовать в чате, подписывайтесь на каналы в Telegram, вы прямо в телефоне где бы вы ни находились, в пробке стоите там, в очереди стоите, чего-то ждете, вы можете всегда быть в курсе первой информации, которая от нас исходит, подписавшись на наши каналы в Телеграм. Благодарю за внимание. До скорых встреч. Всех благ вам.